Вот у нас появился аналой для иконы, большой. Ну, сбоку давайте посмотрим. Он вот такой вот большой, прям над паникадилом. Достойный аналой для достойной иконы.